Добрый день, друзья, с вами Сергей Шутро и сегодня мы поговорим по такому вопросу, как правильно скомпоновать свой список контактов в Google таблице. Очень часто возникает такая проблема и мы сейчас вот на примере аккаунта Татьяны Шутро, соответственно, покажем и да, чтобы вы увидели, как это все делается. В принципе, если у вас будет все скомпоновано в вашей таблице, соответственно, ваш бизнес, он будет четко по полочкам разложен, и вам проще будет с этим работать. Ну, забиваем Google, создать, сейчас в Google создать Google таблицу, вот оно у нас сразу выбивает, заходим вот в первую вкладочку, ну, у нас сразу же здесь выскакивает таблица. Открыть Google таблицы, нажимаем. Вот. У нас ничего нет. Обязательно, чтобы владелец стоял я. Если вы поменяете владельца, то у вас будут открываться все файлы, которые, с которыми вы когда-то уже работали. Вот Если выберем кто угодно, то вот открываются два файла, которые сохранены у Татьяны. Сейчас откроем только я. Владелец я. Справа в нижнем углу нажимаем плюсик. Открывается у нас таблица. Нужно дождаться, пока она полностью прогрузится. Потому что пока она не прогрузится, мы ничего не сможем делать. Вот, видите, появляется надпись «Выполняется операция». Сейчас еще раз обновиться И, в принципе, вот все черненьким появилось. Все стало активно. Мы удаляем надпись «Новая таблица», пишем «Список контактов». контактов сразу скажу чтобы когда мы будем делать вкладки сразу переименовывайте внизу то есть нажимаем вот сюда вот на вот эту стрелочку вот соответственно нажимаем кнопочку переименовать и здесь тоже пишем список ну, можно контактов есть ну, я ранее вам давал да, то есть, пример, как это ведется, но давайте еще раз заполним. Фамилия, имя. Можете добавить, кому интересно, отчество. Пишем город. Пишем, соответственно, контакты. Контакты. Пишем «Посетил форсаж». Можно сделать побольше, вот таким вот образом будет надпись у нас. Ну и самая большая будет надпись, это, соответственно, действие. Действие можно еще вот сделать вот так. Это будет у нас комментарий. Комментарий. Действие комментарий. Самая большая графа. Вот это вот у нас будет. Ну давайте сделаем побольше чтобы у нас такая табличка более такая аккуратненькая смотрелась контакты можете вносить как Skype так и телефон ну, и самая большая графа это у меня тоже фамилия имя вот. также мы можем это все дело выделить увеличить шрифт Здесь сделать 14 чтобы это было лучше для восприятия также можем сделать это жирным и жирным, да, выделить жирным жирным выделением таким, и выделить, например, желтеньким. Ну, то есть, вот таким вот образом можно аккуратно это все дело оформить. Потом, следующее, какая у нас еще есть графа. Нажимаем нижнем, в нижнем левом углу плюсик. Добавляется у нас, должен добавиться еще один лист. Видите, добавился еще один отдельный лист. Здесь пишем стартер кит. Стартер кит. Появилась отдельная у нас вкладка. Пишем Фамилия, имя. Фамилия, имя. Контакты. или наоборот давайте не контакты сделаем а город город здесь у нас будут контакты контакты здесь пишем когда взял взял стартер кип Здесь также пишем слово «Комментарий». Есть. То же самое выделяем. То же самое увеличиваем шрифт. Делаем 14, например. То же самое можем сделать жирненьким таким. Залить можем. Ну, любым цветом, который вам интересен. Но ну, вот это не очень такой. Давайте вот синенькими сделаем. Тоже не очень. Глаза слишком. Ну, какой-нибудь из спокойный станок. Вот. Либо давайте желтый. Пускай у нас все будет желтым. Вот, отлично. Более спокойно глаз не режет. Все, сюда вы можете вносить фамилия, значит, фамилия, имя можете внести ваших людей, которые у вас взяли стартер кит, но по какой-то причине они еще не стартанули не закрыли квалификацию дистрибьютора. Вот, все, у вас будет здесь тоже это скомпоновано. Потом еще одна графа, добавляем. добавляем лист, сразу же его переименовываем, пишем должен взять кит. Взять То есть это те люди, которые у вас приняли решение, те люди, которые, тоже пишем фамилия, имя. Но почему-то не дошли до стартер-кита. Ну, то есть, чтобы вы понимали, что с этими людьми нужно будет еще работать. Фамилия, имя. Потом город. Контакты. Здесь э, комментарии, контакты, комментарии. Значит, смотрите, в комментариях очень часто можно использовать, э, соответственно, писать еще обязательно э, дату, когда вы с этим человеком последний раз разговаривали или вели какие-то контакты. То есть обязательно указывайте, когда был последний контакт с этим человеком. Почему? Потому что это довольно-таки важно. И вы будете тогда... Можете вот здесь комментарии. Например, дата. Можно сделать вот так вот. Дата. Давайте с большой это сделаем. Дата. Комментарии. Ну, таким вот образом у нас это будет выглядеть только... Ну, пускай будет большой. Вот дата комментарий. То есть вы можете писать дату, когда вы последний раз проконтактировали с этим человеком и, соответственно, комментарий. Есть еще одна графа. Потом еще очень важный момент. Это, соответственно, по рекомендации. переименовываем Пишем по рекомендации. Есть. По рекомендации то же самое сейчас здесь мы пишем мы пишем фамилия имя здесь мы пишем город здесь мы пишем контакты Здесь мы пишем, давайте, как договорились, дата, комментарии. Стоп. нет, не так. Пишем здесь, кто порекомендовал. Вот это очень важно. А потом только... Потом только пишем даты и комментарии. Даты и комментарии. То же самое. Можете заполнять, можете изменять шрифт. Соответственно, делайте так, как вам удобно. Сливайте тем цветом, который вам нравится. Есть. Следующая графа. Еще одна. Мероприятие. Как меняюсь. Мероприятие. Здесь очень важно, то есть будут люди, которых вы когда-то приглашали на какие-то мероприятия. То же самое. Вот понимаете, вот сейчас, когда вот вы видите вот эти все графы, соответственно, у вас потихоньку возникает такая четкая картинка распределения людей. То есть в какую категорию эти люди будут попадать. То же самое фамилия, имя. Город. Какое мероприятие. Здесь можно. Какое мероприятие город? И последнее тоже. Дата комментарии Дата. комментарии Есть. Ну, я уже не буду этого вот сейчас выделять вы сами это уже сделаете то есть в принципе проблем здесь никаких нет смотрим еще что у нас давайте еще сделаем одну графу называется презентация но ну, можно в принципе можно сделать ее эту графу презентация можно в принципе мероприятие можно вот здесь вот сделать ну то есть чтобы это было все мероприятие в принципе презентация это тоже мероприятие. То есть, ну Хотя давайте создадим с вами. В принципе, ладно, я не буду создавать, вы уже знаете, как это все делается, поэтому в принципе оно будет выглядеть примерно вот так. То есть какое мероприятие, дата, комментарии. То есть все комментарии вы будете сюда вносить. То есть у нас получилось по факту список контактов, то есть ваш список контактов, стартер кит, люди должны взять стартер кит но вот э, можно вот это вот поменять да вот вы удерживаете можно вот сюда по рекомендации делать вторым потом должен взять стартер кит то есть стартер кит э, и потом только мероприятие потому что чаще всего мероприятия ну реже проходит да, соответственно чем все остальные ну, вот здесь вы вносите всех своих знакомых они идут по четкому номеру порядковому значит как искать когда у вас огромный список контактов вы э, просто вводите клавишу Ctrl-F английскую, у вас появляется справа вверху вот такая вот надпись. И там пишите, например, «Иван, Иван, Пупкин». Да? Иван Пупкин». И сразу же, вот видите, появились такие кружочки. соответственно, происходил поиск, но поиск как бы ничего не дал. Как только если у вас несколько на фамильцев, например, или несколько фамилий одинаковых, вы можете вот эту стрелочку либо вверх, либо вниз нажимать, он будет искать и перелистывать далее. Вот, поэтому Ctrl F появляется окно для поиска, чтобы вы, например, очень удобно, когда вы пишете дату контакта, вернее, дату вот здесь вот тоже пишите дату, например, 19.05. например, И вам нужно найти в эту дату людей. Вы пишете просто здесь 19.05. И он, соответственно, видите, выделил вам сразу же вот таким вот сереньким цветом вот эту дату. Все. То есть, поиск, в принципе, очень удобный, очень корректный. И, соответственно, ваша таблица всегда остается онлайн. Значит, также вы ее можете закрепить, эту вкладочку. Вверх нажимаем «Закрепить вкладку», и она у вас остается вот здесь, вот видите, появилась. Что мы сделаем? Давайте вот мы сейчас это все закроем. Эти все нюансы. Вот. И соответственно просто в Гугле за, забьем Google таблицы. Ну, например, вы переустановили Windows. Google таблицы. Ну, аккаунт вам здесь справа вверху нужно зайти в мой аккаунт. Он должен вот так вот будет появиться. Вот. Заходите в Google таблицы. Открыть Google таблицы. Вот, видите, то есть ваши все Google таблицы, они сохранились в базе, они никогда никуда не исчезнут. Вы их можете вот здесь вот удалить, если вам надо переименовать или открыть новый новую вкладку. Мы нажимаем сюда. Вуаля, открывается полностью, сейчас откроются все ваши вкладки, сейчас загрузится у нас страничка. Вот, видите, снизу все появилось у нас в принципе. Все. Плюс еще советую установить Google таблицу на свой мобильный телефон. Вот, поэтому будет, он работает, кстати, Google таблица работает как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн. То есть вы можете вносить туда свои какие-то изменения вот, в разных этих режимах, и, соответственно, ваша таблица она всегда будет у вас под рукой. В принципе, у меня все. С вами был Сергей Шутро. Всем пока и до скорых встреч.